Здравствуйте друзья, с вами Радимир Вейер, основатель клуба ViceLife, инструктор по энергетическим и духовным практикам. ViceLife Spirit Up представляет вам серию мудр, красивый танец движений пальцев и кистей рук для вашего финансового процветания и материально-духовного баланса, проще говоря, для гармоничного привлечения денежных потоков. Мудра ⁇ это восточная практика, пришедшая к нам из глубины древности. Йогическая практика пальцев и рук благотворно воздействует на ваши энергетические потоки и позволяет структурировать личное пространство самым комфортным для нас образом. Выполнение мудры ⁇ это необычная жестикуляция. Оно подразумевает сосредоточенность и расслабленность, медитации, фокусировку на намерении и радостную уверенность в исполнении вашего желания. При выполнении каждой отдельной мудры необходимо следовать касающимся ее предписаниям: времени начала практики и количеству повторов, времени удержания концентрации и алгоритмов движений пальцев рук и тому подобное. В данном видео мы предлагаем комплекс мудр, своеобразный танец, направленный на встраивание финансовый поток, улучшение и укрепление своего материального благосостояния, продвижение в бизнесе и устранение связанных с этим препятствий. В этом случае придерживайтесь общих рекомендаций выполнения данного танца мудры. Но до начала практики уделите время изучению каждой мудры отдельно, почувствуйте ее вибрации, сделайте ее выполнение осознанным и уверенным. Оптимальное время для выполнения комплекса по пробуждению. Позаботьтесь о том, чтобы на ваших руках не было колец, часов или браслетов. Займите удобное положение, стоя, сидя или в позе лотоса, лицом на восток. Используйте необходимую медитацию или аффирмацию для фокусировки намерения. Важно сохранять прямым позвоночник и в то же время держать спину расслабленное. Дыхание ровное и спокойное. Кончик языка прижат к верхнему небу. Начинаем танец мудро с открытия себя потоку Вселенной миру, мудро на мосты. Ладони складываются в молитвенную позицию, мысленно излучаем благодарность, предвкушение, благоговение. Мудрое начало для выхода из финансовых затруднений. Руки перед грудью, ладони прижаты друг к другу боковым ребром от себя. Ладони у основания соприкасаются, мизинцы безымянные и средние пальцы согнуты и соединяются фалангами друг с другом. Большие пальцы при этом соприкасаются друг с другом боковыми сторонами и направлены к ладони под углом 90 градусов. Указательные пальцы подняты вертикально вверх, соединяясь друг с другом подушечками. Прикройте глаза. Дышите размеренно и глубоко. Мысленно представьте, что в теле формируется мощная энергетическая опора. Мудра щит Шамбалы, защищающая от негатива. Руки на уровне солнечного сплетения. Большой палец левой руки прижат к боку указательного. Кисть выпрямлена. Она творяет щит. Правая рука сжата в кулак и прижата к ладони левой рукой. Мудро щит Шамбалы уникальное и очень эффективное средство трансформации негативной энергии. Поднимает жизненный тонус, рассеивает отрицательную энергию. Мудро зуб дракона. Большие пальцы обеих рук прижаты к внутренней поверхности ладони. Третий, четвертый и пятый пальцы согнуты и прижаты к ладони. Указательные пальцы обеих рук выпрямлены и обращены вверх. В восточных мифах зуб дракона символизирует силу и мощь. Выполняя мудру зуб дракона, человек как бы приобретает эти качества. Повышает свою духовность и осознанность, очищается сознанием, улучшает координацию, стрессоустойчивость. Мудра лестница небесного храма. Кончики пальцев левой руки прижимаются между кончиками пальцев правой руки. Пальцы правой руки всегда ниже одноименных пальцев левой мизинцы обеих рук свободны, выпрямлены, обращены к верху. Пересечение путей судеб- это основа взаимоотношений мира и человека: взаимосвязь общества и человека, его взглядов, контактов между собой. Выполнение этой мудры улучшает настроение, снимает состояние безысходности и тоски. Мудро привлекающая успех в работе. Руки на уровне солнечного сплетения. Большие пальцы рук скрещены между собой. Причем девушки сверху кладут левый палец, а мужчины правый. Подушечки средних пальцев соединены. Пальцы прямые. Указательные, безымянные пальцы и мизинцы скрещены между собой. Можете визуализировать то, что вам необходимо исправить в области работы. Эта мудро поможет подняться по карьерной лестнице, увеличить доход, раскрыть свой потенциал, зарядит вас энергией и настроить на нужный рабочий темп и лад. Мудро принятие для стабильности финансов. Руки на уровне груди, ладони повернуты к себе. Большой указательный и средний пальцы соединены. Стороны ладони примокают друг к другу. Боковые стороны безымянного пальца и мизинца соединены. Пальцы смотрят строго наверх. Данная мудрая является постоянным источником богатства и изобилия. Она настраивает энергетику таким образом, чтобы денежный поток тек постоянно. Мудрое балансирование для привлечения финансовой удачи. Ладони находятся вертикально перед грудью. Пальцы расставлены и направлены вертикально вверх. Ладонью основания сомкнуты. Прямые мизинцы соединены подушечками. Большие пальцы соединены аналогичным образом. Безымянные и указательные пальцы направлены в вертикально вверх и разъединены. А средние округлены и сомкнуты подушечками. Включив воображение, можно представить себе, как руки подобной чаши наполняются финансовым потоком. Это мудро привлекает удачу в финансовых делах, направляет энергию, способствует поступлению материальных средств. Мудро помогающая в торговле. Руки на уровне солнечного сплетения, ладонями вверх, пальцами навстречу друг другу. Пальцы округлены и слегка разведены. Кончики указательных, средних, безымянных пальцев и мизинцев переплетены так, чтобы ногтевые фаланги пальцев одной руки оказались между ногтевыми фалангами пальцев другой руки. Подушечка каждого большого пальца упирается в подышечку мизинца той же руки. Эта мудра незаменима для всех, кто связан с торговлей. Она нужна, если вы желаете, чтобы у вас был избыток в покупателях, чтобы именно ваш товар или услуга привлекал их сильнее прочих, и чтобы ваша торговля шла бойко, успешно, принося вам ежедневно ощутимую выгоду. Мудра создает особую энергетическую конфигурацию, притягивающую энергию таких качеств, как благополучие, достаток, покой, счастье. Мудро усиление попутного ветра судьбы. Руки на уровне солнечного сплетения, параллельно друг другу, ладони вверх, пальцы вперед. На каждой руке подушечки мизинца безымянного и большого пальцев соединены. Средние и указательные пальцы выпрямлены, направлены вперед и прижаты боковой стороной друг к другу. Это мудро помогает найти себя в этой жизни, расставить приоритеты, обрести ту самую цель. Если же вы знаете, чего хотите, это мудро подскажет короткий путь к исполнению желаемого. Мудро денег и исполнения желаний. Ладони на уровне солнечного сплетения. Указательные большой пальцы на каждой руке соединены так, чтобы образовалось кольцо. Женщинам нужно повернуть правую ладонь так, чтобы она смотрела в сторону земли, а левая была обращена наверх. Мужчинам нужно сделать наоборот. Левая к земле, правая вверх. Подушечки остальных пальцев соединены так. Мизинец правой руки с безымянным пальцем левой, а безымянный палец правой руки с мизинцем левой. В итоге средний палец каждой руки должен оставаться свободным и расслабленным. Мудро для экстренного привлечения денег поможет найти выход из кризиса и материализует для вас денежную энергию в нужном объеме. Обратите внимание, это мудро обладает большой силой и срабатывает довольно быстро, поэтому использовать ее нужно редко и в особых случаях, без особой необходимости ее, как и следующую мудру, можно исключить из ежедневного танца. Мудрое исполнение крупных денежных желаний. Руки на уровне солнечного сплетения и повернуты ладонями вниз. Большие пальцы обеих рук соединены. Мизинцы выпрямлены, а остальные пальцы прижаты к ладони. Эта мудра будет полезна тем, кто мечтает о какой-либо дорогостоящей покупке. Однако помните важное правило. Деньги, появившиеся после работы с мудрой, необходимо потратить именно на ту самую вещь, которую вы желали. Обратите внимание, если ваше финансовое положение в принципе осставляет желать лучшего, отложите эту мудру. Мудра, исполняющая крупные денежные желания, эффективна только при стабильном материальном положении и относится только к тем вещам, которые не являются предметами первой необходимости и важности. Завершающая мудро Намасте. В ладони складываются в молитвенную позицию, мысленно излучаем благодарность и благоденствие. Выполнение мудр должно происходить от 5 до 15 минут. Во время выполнения мудру медитируйте на приходящую к вам энергию. После того, как вы закончили работу, не делайте резких движений. Разомните шею, потрите одну ладонь, а другую, а потом сожмите каждую в кулак и разожмите. Потянитесь и сделайте пару глубоких вдохов и выдохов. С вами был Владимир Вайер, основатель клуба Vice Life, инструктор по энергетическим и духовным практикам направления Spirit Up.